Так, здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Голос Истины». Я сейчас выставлю один ролик. Это армянский журналист задает вопросы работнику Министерства иностранных дел Российской Федерации. В конце скажу самое главное, что я хочу по этому поводу сказать – Поэтому давайте минут 3-4 послушаем. Временами наверняка я буду комментировать, но самое главное я скажу в конце. Давайте послушаем препятствует доступу армянских свинослужителей и паломников в Дады -Ванг. Таким образом, азербайджанская сторона нарушила заседнутое при посредничестве российских миротворцев соглашение, согласно которому верующие могут ходить и совершать обряды в монастыре Дады -Ванг. Еще 14 ноября 2020 года президент России в разговоре с президентом Азербайджана подчеркнул важность обеспечения сохранности христианских храмов и монастырей и их нормальной церковной жизнедеятельности в районах зоны Нагорного Карабахского конфликта перешедших Азербайджану. Несмотря на это, Азербайджан не только продолжает разрушать армянское христианское наследие в Нагорном Карабахе, но и препятствует организации церковных служений в Дедыванке. Как вы оцениваете действия азербайджанской стороны? То есть вопрос, да? Вроде бы вопрос. Но она там читает, это понятно, журналистка, это, это нормально. Но вопрос, из чего состоит? Прозвучает... Только в конце одна фраза, как вы оцениваете, как вы на все это смотрите. Но самое главное, идет информация о том, что Азербайджан так делает, Азербайджан всяк делает, Азербайджан уничтожает армянское, христианское наследие. Азербайджан не пускает армян куда-то там в какой-то церковь и так далее и тому подобное. То есть идет информация, да? Нормально, пускай. Что дальше происходит? Отвечает представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мы всегда уделяли особое внимание вопросам культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Это все знают. Он что, читает? Он что, читает? Да, конечно, читает. Вы представляете? Пресс-конференция, журналисты задают вопросы... А представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации На заданный вопрос Отвечать с бумаги То есть заранее приготовленный Это очень важный момент, дорогие друзья Тут задается, по-моему, 3-4 вопроса Со стороны армянской, армянской журналистики И на все вопросы Он отвечает, читая с бумаги Я, честно говоря... Честно говоря, возможно, были такие случаи, но я впервые это, такое вижу. Впервые такое вижу. Ну, отвечает, пускай отвечает. Поскольку мы убеждены, что это важная гуманитарная тема, которую мы также регулярно поднимаем в контактах с официальными представителями и Баку, и Еревана. Российские миротворцы сопровождают группу паломников, которые посещают монастыри Дадиванг, Амарас и Ганзасар. Всячески поддержим скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион, которая могла бы на месте дать квалифицированную оценку состояния дел. Проблема находится в поле зрения сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос, пожалуйста. Смотрите, что происходит, дорогие друзья. Журналистка обвиняет Азербайджан во всем, во всем. Отвечает представитель МИДа России шаблонами. То есть на последний вопрос журналистка он не отвечает. Как Россия оценивает, думает об этом и так далее, там подобное. На все это, что делает Азербайджан. Российский представитель отвечает просто, хвалит. Да? Мы там миротворцы, мы там сопровождаем армян в какие-то церкви и так далее. Там мы все держим под контролем и так далее и тому подобное. Я скажу в конце, почему так именно происходит. Так, второй вопрос, да, она задает... 28 июля Азербайджанская сторона Начала наступательные боевые действия На границах Армении На участке от населенного пункта Сотк До Вериншоржа Перед предстоящими переговорами в Москве С армянской стороны Трое погибших и еще четверо военнослужащих ранены. Азербайджанские вооруженные силы Вели обстрелы в направлении Сел Сотк, Пут, Азад, Нурабак Вериншоржа Верин Геватни в области Нарушая и ставя под угрозу Мирную жизнь местного населения как вы оцениваете то, что азербайджанская сторона идет на умышленное обострение ситуации в условиях, когда с 12 мая на суверенной территории Армении незаконно находятся вооруженные силы Азербайджана, а его руководство предъявляет территориальные и исторические претензии и военные действия Азербайджана, направленные против мира и безопасности в регионе? Спасибо. То есть, опять же, информация, выдается информация, о том, что азербайджанцы азербайджанцы опять плохие, они на этот раз уже э, вторглись на территорию Армении, они убили, убивают там армян и так далее и тому подобное. Вот такая агрессия со стороны азербайджана, что по этому поводу думает Россия. Да? Вот такой вопрос. Что дальше? Могу только отметить, что российская сторона серьезно обеспокоена участившимся в последнее время вооруженными инцидентами, происходящими на отдельных участках армяно-азербайджанской границы. Особую тревогу вызывает то, что они сопровождаются человеческими жертвами с обеих сторон. К сожалению, несмотря на все предпринимаемые шаги, напряженность на границе пока не спадает. В этой связи мы призываем все стороны избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградации обстановки. Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным политико-дипломатическим путем. Россия готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки в районе Азербайджана-Армянской границы, в том числе через меры по деэскалации и запуску совместной работы по делимитации и демаркации границы. Эти усилия вместе с разблокированием экономических и транспортных связей в регионе, а также стимулированием межобщинного диалога будут способствовать превращению Закавказья в зону стабильности, безопасности, процветания в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января э, текущего года. У вас еще есть вопросы? Конечно, есть. Конечно, есть вопросы. Третий вопрос. И на этот вопрос у вас ответ написано на бумажке. Ну, дорогие друзья, ну, третий вопрос, там, естественно, опять обвинение в адрес Азербайджана о том, что Азербайджан очень плохо обращается с военнопленными, их не за, не за что. Вообще не за что вот этих пушистых, белых, таких невиновных армянских пленников мучают, и, там судят их и... Сажает в тюрьмы И он опять же там отвечает Вот этими шаблонами Вы что, вот вы Знаете, о чем тут идет речь да С, с одной стороны Идет речь о том, что вот С ее слов да, С ее вопросов Складывается такое впечатление Что все плохо Между армянами и азербайджанцами Нет мира и так далее И там подобное Из ответов вот этого представителя МИДа Российской Федерации э, создается такое впечатление, что вы не переживаете, мы на месте, мы миротворцы, мы все держим под контролем, все будет хорошо, все будет замечательно, то есть без нас вы ничего не решите и ничего не будет. Это с одной, э, с одной стороны. С другой стороны, самое главное, о чем я хотел э, говорить по этому поводу, да, это обычная технология сброса дезинформации. Понимаете? Дезинформацию сбрасывают вот таким образом. Для этого Министерство иностранных дел Российской Федерации представляет свою площадку. Вы представляете, на уровне МИДа представляется площадка для сброса дезинформации со стороны Армении. Тут же понятно, все видно, все написано, под сценарий и вопросы журналиста, и ответы представителя МИДа, все, все на бумагах. Идите вот так э, общайтесь, видите дискуссию, задайте вопрос, а вот ты так отвечаешь и все. Самое главное, я еще раз повторяю, это сброс дезинформации, введение э, грязной подлой пропаганды, антиазербайджанской пропаганды на уровне Министерства иностранных дел. Другого э, варианта тут вообще нету. Чисто для этого проводится такого рода э, пресс-конференции. Смотрите, что происходит. Это произошло несколько дней назад, да, то есть выходит с армянской стороны, во всем обвиняется Азербайджан, азербайджан все нарушает и так далее и тому подобное это сбрасывается как бы для общества общество все это переваривает Зомбируется тем что вот какие плохие азербайджанцы азербайджан проводит агрессивную политику бедным по отношению к бедному бедной Армении атакуют убивают пленных берут христианское наследие уничтожает и так далее и там подобное да вот об этом тут говорилось именно вот такой сброс дезинформации то есть э, готовят людей российского народа к тому э, как они должны реагировать в случае, если что-то произойдет в Карабахе. А в Карабахе что происходит? Вдруг появляется э, как всегда Жирновский, вы все это ви знаете, видели, он начинает спровоцировать Азербайджан и азербайджанцев, оскорбляя азербайджанский народ и руководство Азербайджана, зная, что на это будет ответ, то есть Начинается уже провокация. С другой стороны, мы видели все эти кадры, как из Армении перебрасывается в Карабах, опять же, военнослужащий вооруженных сил Армении. Все видели, да, эти кадры. Все это говорит о том, что готовится провокация против Азербайджана, и для этого создается почва, чтобы в этой провокации российский народ поддержал провокаторов. Для этого аквилитается азербайджанская страна вот такими э, дезинформациями, чтобы в случае чего э, естественно народ поддержал э, как бы вот таких, как <laughs> они, Да. У народа вбивает им в голову, что в этом конфликте, естественно, Азербайджан не прав. Мало того, что не прав, мало того, что была война, мало того, что война закончилась. Но азербайджанцы продолжают угнетать вот этих бедных армян, разрушают христианские церкви, убивают там на границах наших союзников армян берут их в плен мучают судят сажают в тюрьмы и так далее и там подобное вот вот только что вот здесь вот этот сброс вот этой информации было мы это все увидели понимаете с другой стороны когда этот человек отвечает на все эти вопросы в адрес конкретно Азербайджана он тут ничего не говорит общие фразы общие Ничего. Хотя она и задает вопросы, что вы думаете, как вы расцениваете все это, как ценить и так далее. А он ничего подобного. Он просто читает, мы там все нормально, все мы контролируем, это делаем, то делаем и так далее. А вот я к чему хотел, чтобы вы обратили внимание. Для этого нам нужно быть внимательнее, нам нужно... С другой стороны, вы видите, наверное, вы слышали, слушали этого Соловьева. Он, он конечно же, моментально реагировал э, бах, на слова Бахтиарзада, Бахтиар который ответил Жирновскому очень жестко. Очень жестко. Тут же армяне начали по всем ресурсам смотрите, что азербайджанцы говорят. И тут же Соловьев, под... Соловьев подхватил это. Где он? Как он мог оскорбить Россию? Ни слова Жирновского, ни слова о том, что это была провокация, ни слова о том, что азербайджанцев провоцируют, как в свое время, когда нужно, провоцируют и казахов, и узбеков, и дагестанцев, и дагестанцев. И чеченцев сейчас азербайджанцев оскорбляют сначала потом зная что на это будет ответка и они ждут этого ответа чтобы взять эти ответы показать российскому народу вот смотрите как какие они плохие вас оскорбляют вот вот что сейчас происходит да вот с оскорблениями жирновского азербайджанцы начали э, отвечать, кто-то жестко, кто-то не в рамках и так далее, они все это растражируют. Смотрите, смотрите. То есть идет подготовка, полностью очернит азербайджанский народ, для того, чтобы когда начнется что-то против Азербайджана, какие-то военные действия, чтобы российский народ полностью поддержал э, не поддержал азербайджанскую сторону, чего э, э, было, например, во время 44-дневной войны. Как мы все знаем, очень-очень многие россияне, очень многие россияне поддержали сторону Азербайджана. То есть они открыто сказали, что азербайджанцы правы в этой войне, мы поддерживаем и так далее. Да, это очень сильно беспокоит некоторых сил в России, особенно про армянских сил, да, вот они вот такого рода сейчас очень грязную, подлую пропаганду ведут против Азербайджана, чтобы изменить мнение россиян по отношению к Азербайджану к азербайджанцам. По-другому вот такого рода пресс-конференции, ответы вопросы, вопрос-ответы не, не поймешь. По-другому, другого варианта тут нету. Только для этого все это э, и делается. Так вот, вот так происходит, всему этому у нас есть сила, у нас есть очень мощная сила, дорогие друзья азербайджанцы, друзья азербайджана, это единство, единство, единство, которое мы показали во время 44-дневной войны войне и показали мы всему миру, не только нашим соседям. И эта сила нам очень сильно помогла. Поэтому, опять же, как всегда, я призываю в таких случаях, моментах к единству. Только единству. Нужный момент собраться в один кулак и... Дальше все будет хорошо И замечательно Что касается армян Наших соседей Соседи Если хотите мира Перестаньте Лагать Врать Одним Одним, одним словом вы не лжете о нас, а мы не говорим правду о вас. Железная формула мира между Азербайджаном и Арменией. Вы не лжете о нас, мы не говорим правду о вас. И будет мир между нами. Другой формулы не существует. Чем больше будете лагать, тем больше мы будем говорить правду о вас, счастье здоровья и мирного неба над головой.